Здравствуй, моя половинка Я, наверное, в душе романтика Но верю в то, что очень скоро Я встречу тебя Мою единственную Всегда будьте готовы к тому, чтобы разглядеть свою половинку. Оптика дом домашний подход к вашему зрению.